Без сомнения, коронавирус нанес серьезный ущерб всему миру, где борьба с эпидемией идет полным ходом. Во многих странах в данный момент разворачивается гонка, кто же первым создаст вакцину от смертельной бациллы. Казанский федеральный университет одним из первых включился в гонку и участвует в разработке вакцины от covid 19 и уверенно держится в числе фаворитов по исследованиям в силу того, что на данный момент имеет достаточно успешный опыт в геномах исследованиях, есть необходимое оборудование и высокопрофессиональные кадры. Казанский университет, в общем-то, вот как раз очень активно подключился к этой тематике. И Мы разрабатываем как стандартную технологию, так называемый иммуноферментный анализ или ИФА, но для этого анализа требуется специализированная иммунологическая лаборатория. 21 апреля на телеканале «Универ ТВ» директор Центра Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Резванов дал эксклюзивное интервью, в котором рассказал, как в университете обстоят дела с разработкой вакцины. Наш подход позволит отработать новую технологическую платформу для будущих вакцин – если таковые понадобятся, они наверняка понадобятся, потому что это не последняя инфекция, не последняя эпидемия. А во-вторых, это и компетенции коллектива наши, и опыт по разработке вакцин на будущее. По словам Резванова, уникальность разработки КФУ в том, что в лечении используется ДНК-вакцинация. На компьютере создаются отдельные вирусные геномы, которые вводятся в организм пациента. А уникальность нашей разработки, что мы используем все-таки подход ДНК вакцины, да. а это генетическая технология генной инженерии, когда мы берем геном вируса, в общем-то в цифровом его виде, на компьютере буквально вырезаем куски этого генетического кода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 И э, будет плохо, если ты поставил все на э, одну разработку, а потом она внезапно сошла с дистанции по каким-то причинам либо эффективности, либо безопасности. Всегда нужно иметь э, козырь в рукавах. То есть. Создать прототип вакцины ученые КФУ планируют во второй половине мая 2020 года. Во второй половине мая мы надеемся получить уже э, прототип,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 И пока что эпидемия бушует по всему миру, самое главное не поддаваться панике, оставаться дома и верить, что когда-нибудь вирус отступит и жизнь на планете Земля вернется на круги своя. Лев Диденко, Универ Ньюс.